15 лет на территории северо-кавказского региона раздаются выстрелы гремят взрывы льется кровь гибнут мирные граждане гибнут сотрудники и военнослужащие силовых министерств анализ причин безвозвратных Магнитарных потерь показывает, что множество жизней обрывается из-за неоказанной вовремя первой медицинской помощи раненым и пострадавшим. Именно первая помощь, правильно оказанная в первые минуты, позволяет значительно уменьшить потери, позволяет быстрее и качественнее проводить лечебно-восстановительные мероприятия. Но следует помнить, что первая медицинская помощь, оказанная с ошибками, может ухудшить состояние пострадавшего и даже привести к его гибели. Специфика оказания первой медицинской помощи на поле боя заключается в том, что при применении современных видов оружия практически всегда имеют место сочетанные травмы, взаимно отягчающие друг друга. Поэтому действия лица, оказывающего помощь, должны производиться в определенной последовательности. В первую очередь следует принять меры к остановке кровотечения. Как правило, при этом используют резиновый жгут эсмарха или закрутку из подручных материалов большое количество ошибок при оказании первой медицинской помощи связано с наложением жгута в большом количестве случаев наложение не показано вообще, в других же происходит неверно. Каковы показания к применению жгута? Прежде всего это обильное непрекращающееся кровотечение из конечностей и травматический отрыв конечностей. В данном случае жгут был наложен необоснованно. Следует помнить, то при повреждении капиллярных сосудов и поверхностных вен обычно бывает достаточно наложения давящей повязки. Для этого стерильно-ватно-марливая подушечка туго прибинтовывается к ране стерильным бинтом. Помимо отсутствия показаний к применению жгута, в данном случае были нарушены основные правила его наложения. Нередко жгут накладывается далеко от раны. Это неправильно. В то же время его наложение в нижней трети предплечья и голени также является ошибкой. Жгут должен накладываться выше раны на неповрежденный участок кожи, обязательно защищенный обмундированием или несколькими слоями бинта марли. Первый тур жгута является сдавливающим, последующие – послабляющими. Под жгут на видном месте в обязательном порядке должна быть подложена записка о времени его наложения в 24-часовом исчислении. Время нахождения жгута в стянутом состоянии может составлять летом до 2 часов, зимой до часа. Если по прошествии этого времени нет возможности снять жгут полностью, то его ослабляют на 15-20 минут для восстановления кровоснабжения конечности. При этом кровотечение останавливают дополнительными способами. Если после ослабления жгута кровотечение не возобновляется, жгут оставляется на конечности в ослабленном состоянии. Категорически запрещается снимать или расслаблять жгут, если он находился в стянутом состоянии более трех часов в связи с тем, что у пострадавшего может развиться синдром длительного сдавливания. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводится первичная реанимация, сочетание искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Эти мероприятия при необходимости должны проводиться сразу после остановки кровотечения. Прежде всего, пострадавший должен лежать на твердой поверхности. Всякая прогибающая поверхность снижает эффективность непрямого массажа сердца. Обязательно следует проверить проходимость верхних дыхательных путей и при необходимости произвести туалет полости рта. При этом голова пострадавшего должна быть повернута в бок. Искусственное дыхание проводится способами «изо рта в рот или «изо рта в нос. Пострадавшего укладывают в положение, препятствующее западанию языка. В зависимости от способа на рот или нос накладывается марлевая повязка из нескольких слоев бинта. Выдох следует производить полной грудью, не спеша. Для облегчения проведения искусственного дыхания рекомендуется использовать дыхательные трубки. Так хорошо себя зарекомендовала трубка с нереверсивным клапаном ТД-102. Искусственная вентиляция легких должна чередоваться с непрямым массажем сердца, который производится путем ритмичного надавливания на нижнюю треть грудины слева. На один вдох должно приходиться 3-4 нажатия на грудную клетку с частотой 50-60 нажатий в минуту. Периодически следует проверять наличие у пострадавшего пульса и спонтанного дыхания. При восстановлении этих функций первичную реанимацию можно прекратить. Не следует забывать о том, что при вдохе должен быть закрыт в зависимости от типа проведения, либо нос, либо рот, чтобы воздух не выходил обратно в атмосферу. Нажатия на грудную клетку должны быть ритмичными и сильными при недостаточном сдавливании грудины эффективность непривого массажа сердца значительно падает. Помните, даже перелом нескольких ребер – ничто в сравнении со сохраненной человеческой жизнью. Если нет возможности провести искусственное дыхание изо рта в рот или изо рта в нос, например, пострадавший ранен в лицо или находится в средствах защиты, следует воспользоваться одним из дополнительных способов. При первом руки пострадавшего разводятся в стороны, вдох, затем складываются на груди, после чего производится нажатие на грудную клетку, выдох. При втором способе ноги пострадавшего сгибают в коленях и ими производят нажатие на грудную клетку, выдох.